Собачка доехала, по Архангельска все нормально, все в порядке. Аппарат большой, Вячеславу спасибо и команде. Сейчас буду сгонять с прицепа, загонять в гараж. Снега у нас сейчас нету, как только выпадет, будут испытания первые. Все, спасибо большое.